Разные народы разное время выполняют те или иные функции. Например, были вандалы, которые занимались крушением памятников Римской империи. Разрушили, исчезли. Ну, не исчезли. Ассимилировались. Какая функция у цыган? Они этому миру зачем? Или не они, для... они не для этого мира? Какой пропорции заганская кровь является значимым показателем для наличия каких-либо качеств ее обладателя, которые присущи этому народу? Ну, начнем с конца. Какая пропорция, коллеги, я не знаю, честно говоря. Никогда не подбивала я эту статистику, я вам расскажу только лишь с позиции того, зачем они нужны. Ничего нет в этом мире ненужного, никчемного. Лишнего. И если цыгане есть, и есть те, кто ведут такой образ жизни, который ведут они сами, демонстративно выпукло, просто нарываясь на ненависть любого другого оседлого народа, значит, в этом есть какая-то миссия. Давайте подумаем, какая миссия. Что могут позволить себе Цыгане, что не может позволить себе никакой другой народ. Просто сравнивая народы различные, там, арабы, белые, там, негры, семиты, восточные люди. И цыгане. В чем между ними разница? Ну и долгие размышления подскажут, что все перечисленные, как правило, стараются вести оседлый образ жизни, и только лишь цыгане ведут образ жизни ко чего, чего очень мало кто делает. Бедуины в Африке и, собственно говоря, цыгане. Нет, ну есть еще отдельные... Общества как бы нового типа типа из New Age, которые как бы, цыганскую кальку на себя накладывают, не являясь по крови, они просто калькируют их образ жизни. Вот в Англии сейчас эта тема очень сильно популярна, и в Штатах, кстати, тоже. Как бы некая смесь движения хиппи и цыганского миропонимания. Но это скорее дань моде, чем веление души. А это здесь действительно веление души, потому что сама магия заставляет их никогда не жить на одном месте. Не потому что их отовсюду гонят, евреев тоже отовсюду гонят, они же зубами вцепятся в, послед, в, там, в душку последнего люка, пока вместе с зубами не оторвут их от этого люка, да, они с места не двигаются. А цыган долго просить и уговаривать не надо. То есть то, что они сейчас начали отстраивать какие-то дома, да, там заниматься оседлым образом жизни, при этом в этом оседлым образом жизни они занимаются всегда противозаконными, противоправдами, абсолютно маргинальными видами деятельности, то как бы компенсируя себе свою нечеловечность, то есть несоциальность. Они не такие, как все. Пусть так, пусть вот в таком виде. Но но не так, как у людей. Хотя это полумера, потому что здесь они свою магию не выполняют, потому что их магия развивается только лишь когда, тогда, когда они в движении. А все почему? Потому что в этом мире есть определенные пространства. В каждом пространстве есть свои жители. Есть лес, там свои жители, есть город, там свои жители. Житель города зайдет в лес, рискует там погибнуть. Житель леса зайдет в город, рискует там погибнуть. Но эти два образования связывает нечто. Это нечто называется дорога. А на дороге тоже должен кто-то жить. Причем не так, как это делают автомобилисты, закрыв третий глаз, поджав анус от ужаса отлететь, долететь из пункта А в пункт Б и выдохнуть сказать, доехали. Хорошо, можно больше не бояться. Вот так пересекают дорогу люди. А цыганская кровь поджимает анус и закрывает третий глаз, наоборот, когда они входят в город. Потому что самый страх начинается именно в, этом, в этот момент. Или в лес. Они свободны только на дороге. Они питают дорогу, дорога питается ими. И за счет этого дорога становится живая. Это живая линия, это живая артерия. Она превращается в некий магический маршрут, который связывает две реальности, два мира, две такие непохожие, такие угрожающие друг для друга системы. И они не сами по себе, у них есть определенная связь. Эта связь называется дорога. И цыгане это маги дороги. И магия движения, магия перехода из одного пространства в другое, это та самая сила, которая постоянно заставляет их питаться. Но при этом обратная сторона медали, не, нигде они не будут своими. Только на дороге. Дорога ⁇ это их пространство, это их территория. Всегда. Город ⁇ это не их территория. Лес ⁇ это не их территория. Отчасти поле. Но не всегда. То есть там, где может пройти лошадь. Если в городе она пройти не может, значит это не их территория. Если в лесу она пройти не может, значит это не их территория. Если в горах она пройти не может, значит это не их территория а по дороге в поле в лошадь пройти может, это их территория. Вот таким вот образом. Это очень древняя магия. Еще тогда, когда старые силы делали дороги в этом, в этом мире. И цыгане это как потомки этих сил, которые оставлены своими пращурами надзирать, следить, за дорогами, а самое главное, не давать дорогам умереть, потому что дорога это тоже живое пространство. И ему нужно давать силу вот в этом постоянном обмене, постоянном чувствовании дороги. Тон, в ком есть цыганская кровь, знает это на подкорке. Просто ощущение, когда ты в дороге и когда ты не в дороге когда ты идешь по дороге или когда ты едешь по дороге, когда ты идешь из известного пункта в неизвестный или когда тебя перевозят. Это разные ощущения. Человек, у которого нет цыганской крови, всегда будет бояться дороги. Человек, у которого есть цыганская кровь, будет искать в дороге спасения потому что это единственное место, где он будет в безопасности, по-настоящему в безопасности, потому что там его будет бережу, беречь сама Земля. Социальный человек, наблюдая цыган в мире обычных людей, в городских условиях, в мире оседлой жизни, никогда не увидит их с этой точки зрения. И сами они редко, очень редко, когда показывают свою магию, магию дороги. Но тем не менее, эту работу тоже кто-то должен выполнять. Не такая уж... Большая цена за магию не иметь постоянного жилища и быть ненавидимым всеми людьми. Подумаешь?